эфир так начать эфир чудесно так я начала эфир это замечательно и прекрасно. Итак, сегодня 18-11-2021 года. И это тот день, который я хочу запомнить, потому что сегодня я выходила в эфир три раза. У меня сегодня был цикл передач «Слушаем о чувстве вине», вы можете его посмотреть, да. И сейчас эта тема будет о том, что, а, господа зрители на YouTube, а, дело в том, что я и в Instagram сейчас буду работать, и на YouTube, поэтому буду смотреть то на одну камеру, то на вторую. Имейте это в виду, эфир будет не таким длинным, и он будет скорее, наверное, рекламным, рекламным таким эфиром о фильме. Вот, реально, друзья мои, кто верил в наше кино, что оно в конце-то концов возродится и будет супер-пупер прекрасным, знаете, Оно возродилось. Я просто всех призываю поднять свою пятую точку. Не пожалеть ну, 420 рублей вот сегодня мы ходили в кинотеатр в 19.20, не пожалеть исходить, не пожалеть денег, и исходить на фильм Небо. Ребята! сходите вы не пожалеете это фильм во-первых на я не буду рассказывать о фильме но фильм построен на реальных событиях это что-то чем-то он настолько поднимает патриотизм он настолько сильный фильм настолько что вы знаете я сегодня впервые наверное не пожалела что я вот когда хочу что-то делать я это делаю и вот я сегодня захотела в конце фильма вот просто аплодировать этому фильму аплодировать И я начала вот фильм закончился и я начала аплодировать и зал меня поддержал за что ему очень и очень благодарна вы понимаете насколько фильм сделан сильно сильно красиво а, там есть такие интересные моменты. Знаете, вот американцы красиво снимают, да, какие-то определенные вещи. Наши это сделали. Тем более, Жан очень-очень тяжелый боевик. Ну, ребят, только не надо думать, да, боевик, ну, все, нет. Понимаете, он патриотизм в нас поднимает. Вот реально. Ты понимаешь, что ты русский человек, ты можешь этим гордиться, и что у нас самая классная армия во всем мире. Значит, патриотизм поднимает. Почему надо на него сходить, да? Потому что там подбор актеров, главный герой просто, просто красавчик. Это такая игра. Ну, я бы, конечно, там, ну это я бы, да, конечно, двух актеров бы так немножко бы все-таки поменяла, да. Но, как говорится, режиссеру было виднее. А дальше что мне очень понравилось что внесли вот наконец-то когда вроде драматизм да и э, хочется вроде и поплакать да и посочувствовать герою и, и юмор вставлен такой классный такой юмор ты сидишь вроде надо грустить а ты смеешься но смеешься по-доброму и по-хорошему и я аплодировала вот этому моменту сценарному очень все красиво снято, особенно вот снятые кадры летчиков, самолетов. Вот это, знаете, как будто маленький такой клип был закаты. Значит, подбор актеров, как я сказала, что очень хороший, да, был особенно мне так показалось, что они даже вот взяли, если актер иностранных актеров. Вот играли реальные иностранные актеры. Вот у меня сложилось такое впечатление. И еще самое главное, наверное, то, что вот когда фильм закончился, все люди стали уходить, а мы сходили на этот фильм с моей подругой актрисой. Почему? Потому что я хотела этот фильм обсудить потом с ней. Потом расскажу вообще историю, как я попала на этот фильм. Мне захотелось обсудить вот эту историю именно с ней. Так, если будут вопросы, пишите. Вот, и мы с ней, когда а, начали обсуждать, все уже ушли, и мы с ней остались. И вот здесь, а, так интересно, где-то ряда четыре назад, там а, тоже остался сидеть молодой человек, и он плакал. Ну, видно было, что фильм, он всех затронул, и мы тоже плакали, сидели. И вот, и он тоже, видимо, под этим фильмом, под впечатлением, он тоже остался, сидел, ждал, что-то обдумывал. А мы с ней начали обсуждение фильма. И когда мы стали выходить, Настя сказала такую вещь. «А я не верю, вот, что происходило в этом фильме». А я говорю, «А я верю». «Вот знаешь, Настя, я верю, что такое могло быть». И этот молодой человек, он сказал, «Это была правда». И пошел. И вот здесь я очень пожалела, что я его не остановила и не расспросила. Я крикнула ему вдогонку, «Как вас зовут?». Но он уже пошел, ничего не сказал, но у меня было такое, мы с Настей потом начали гадать: было такое ощущение, что он или кто-то из родственников, участвовавших в этих событиях, или то, что он принимал участие в этой, в этой съемке, да, и то есть, если фильм основан на реальных событиях, значит, они вникали в этот фильм. Но меня это очень сегодня не задело, впечатлило. Вообще, эта история у меня к этому фильму очень такая странная, интересная, да. Вчера я сидела вечером дома, как бы не подозревала, что я пойду в кинотеатр, и э, у меня был ученик Станислав Соломатин, он пришел ко мне учиться, когда ему было пять с половиной годиков, и он э, написал мне, э, значит, в Инстаграм, но не он там, человек, который работает с его Инстаграмом, дело в том, что они, оказывается, разыгрывали билеты на этот фильм, и... Человек, который выиграл билеты, он не выходил на связь в Инстаграм, и они решили дать мне эти билеты. Там было приглашение на два человека, и я сказала, конечно, я пойду, да, мне интересно было посмотреть работу Станислава, во-первых, да, во-вторых, обсудить этот фильм. Ну, честно сказать, я не думала, что я буду аплодировать этому фильму, да, мы с Настей шли, ну, наш фильм, да, в кинотеатре, ну, давай посмотрим, зато будет что обсудить, да. И каково же было мое удивление, мое, Настина, что мы просто были в шоке от нашего кинематографа. Вы представляете, вот, представляете, американский экшен, плюс э, наше русское добавленное. Да это просто бомба! Вот реально, это просто бомба! Мы утерли этим фильмом нос америкосов. Вот честное слово. И вот я вышла, и... Ну, я не знаю, вам стоит сходить. Вот реально стоит сходить на этот фильм. Ребят, ну 420 рублей, да, это не такие большие деньги. Ну, можно его потом будет посмотреть, конечно, дома, но представляете, все-таки это, это зал, это совершенно другой звук, да, это совершенно другая атмосфера. Вот. Поэтому так, о чем сегодня эфир? Жень, как фильм называется Небо? Фильм называется Небо. Вот я сейчас в Ютубе веду прямой эфир. Там у меня как раз стоит вот аватарка. Фильм называется Небо. Причем, знаете, что самое интересное. А, там был главный герой. Вот просто <мужина> мужчина мечты, да, скажем так, для женщин. И... Ладно, не буду рассказывать. Нет, не буду рассказывать. Не буду. Все, просто главный герой очень хорош, <смех> супер хорош, вот. И я бы рекомендовала, конечно, узнать, кто, кто режиссер и все остальное, прежде чем идти смотреть фильм. И еще самое последнее сегодня, когда ехала вы, выложила в сторис про этот фильм, значит, свой отзыв, и мне тут же пришла такая интересная обратная связь. Мальчик написал: Кадетский класс школа имени Пешкова. Они во вторник идут бесплатно на этот фильм. Представляете? Ну, это, да, вот военным людям, я думаю, всем просто стоит сходить, особенно кадетам. Это настолько поднимет патриотизм, ребят, это просто. Ну, есть косяки, ну, а куда без них, да? Если ко всему докапываться, то, извините, меня можно тогда и дома сидеть. А... Так, вроде все. А, вроде это, это была реклама фильма. К тому, что идти, и как актриса, конечно, я бы очень хотела вот именно работать вот в таких вот фильмах, сниматься. Это дорого стоит. Это серьезная работа, серьезный фильм, и серьезные деньги, конечно, вложены были в него. Видно, хорошая операторская работа, режиссерская монтаж замечательный, чудесный. Команда сработала просто на ура. Для того чтобы мы с вами, друзья мои, поддержали наше кино. Так что мы идем в кинотеатр и смотрим фильм Небо. Я рекомендую: если вам он вдруг не понравится, пишите в комментариях ваши отзывы: да, что не понравилось, или наоборот, что восхитило. Как вы аплодировали всем залам в конце этого фильма? Там, кстати, вот очень хороший финал. Ребята, там очень хороший финал. Там настолько продуманный финал. Идите и смотрите. Все. Идите и смотрите. Но финал шикарен. И весь фильм держит напряжение. Правда, мы пришли в 19.20 и вышли из кинотеатра в 10 часов. А, запаси, запас, запаситесь терпением. А, потому что ну фильм идет долго. Ну, проходит незаметно, ты не замечаешь. Но вот. В туалет я один раз все-таки вышла. Попкорн не берем, ребят, но ну не надо. Фильм такой серьезный, поэтому, ну, не рекомендую. Не ни попкорн, ничего пожевать надо. Вот это тот фильм, где надо уважать, где надо уважать работу, где надо уважать э, тот момент вообще, который там происходит, снимается. Там про наших офицеров, офицеров российской армии. Вот. Жень, есть вопросы какие-то? Я с удовольствием отвечу, если есть. Вот. Если есть вопросы на ютубе, тоже задавайте, или потом пишите в комментариях, тоже, в принципе, ничего страшного. А, Станислав, я рада тебя видеть в инстаграм, ты просто последняя капля сегодня счастья моего. Станислав! Огромнейшая тебе благодарность за билеты, за возможность ходить на этот шикарный фильм. Он действительно очень шикарный. Вот я сейчас говорила всем, сидела в прямом эфире и на ютубе, и в инстаграм, что надо идти, надо идти на этот фильм. Надо потратить деньги, надо потратить свое время идти. Станислав, огромнейшая благодарность, что вы выделили мне два билета. Я бы, честно сказать, я бы не пошла. Я бы вот, ну, не пошла. Я не люблю смотреть наши фильмы, и тут я не пожалела, что я подняла свою пятую точку. Пошла, причем не одна, пошла с актрисой. Мы обсуждали этот фильм, и обе в восторге. И аплодировал сегодня зал. Станислав сегодня аплодировал зал. Вот, честное слово. Вот, как-то так. Так что, вот я тебе даже так помашу. Вот так вот помахать. И вообще, я буду теперь ходить, наверное, на все твои премьеры фильмов. Вот. Так что, как-то так. Во, Настя, привет! Привет! Я рассказываю о нашем впечатлении фильма. Вот. Можешь присоединиться тоже. Я могу тебя, кстати, присоединить и выйти, чтобы ты тоже вышла в прямой эфир. Постучись ко мне, кстати. На Ютубе я сейчас тогда э, могу закругляться. Хотела бы тоже... Ага. Ты помахала мне, а ты попробуй... Так... Прикреп, выйти в прямой эфир с стать Насть давай выйдем в прямой эфир так я нажала Насть можешь сейчас выйти в прямой эфир так господа на ютубе я наверное вам не интересно будет вы Он... Есть, есть, Настя, привет! привет, привет. <смех> <смех> да, давай, расскажи немножко об этом фильме, тоже свое впечатление, а то тут сижу, машу руками, как все было прекрасно, как мы аплодировали, как мы плакали. Вот, тут тоже поделись своим мнением. А Я, наверное, на Ютубе, ребят, завершу прямой эфир, потому что, ну, вы все равно Настю не видите, вам, думаю, что неинтересно будет или будет интересно, как вы думаете? Ну, давай, говори. Ну, в общем, я в такого кино, чтобы русские, наши сняли, в смысле, могу сказать, российский кинематограф жив, реально жив. То есть мы научились наконец-то брать все спецэффекты, вот эту всю красоту американцев, которую они уже умеют сто лет назад создавать. Мы вложили туда нашу русскую душу, которая вот присутствовала в наших советских вот этих вот фильмах, которые мы, в принципе, все так mm -hmm. любим на самом деле, мы все их пересматриваем миллиарды раз, да? Ну и добавили какую-то новизну все-таки. Ну, тут, конечно, Играло большую роль то, что там Министерство обороны в этом участвовало в съемках этого фильма. На самом деле это круто очень. То есть игра актеров на высоте, там, да, конечно, были эпизоды, которые, скажем так, не очень, да. Ну, то есть имеется в виду, что видно где-то, что ребята либо мало опыта имеют, да, еще, либо, ну, просто, ну, не получилось где-то, не дошли. Но в целом все очень даже, ну, в целом все очень на высоте, я про актерскую игру. Главные персонажи вообще просто супер, то есть сидишь и прям сочувствуешь, сочувствуешь тому, что происходит, хочется там, начинаешь ругать нас за то, что там в эту Сирию вообще поперлись, <с> да хотя мы при чем тут, ну в смысле гражданские, да, люди, то есть прям эмоции зашкаливают, ребята, кто молодые, тоже вот и Ларин ученик, не помню, как мальчика зовут, Станислав, зовут? Станислав Соломатин. Хорошо очень отыграла девочка, в принципе, тоже неплохо мне понравилось. В общем, короче, я всем советую посмотреть этот фильм, потому что это прям что-то новое. Что-то прям вот такое, чего мы еще не создавали. Да, это здорово. Может, Министерство обороны почаще просить участвовать в съемках наших кино? Может быть, может быть, да. Там такая сильная, там четыре, ты сказала, да, четыре компании. А, Сильная нет, этого, этого не говорила, кстати, можешь сказать сейчас. получается, вот «Централ партнершип», которые, ну, они не один уже фильм сняли, я сейчас не буду перечислять, я боюсь ошибиться, но «Централ партнершип», «Три икса», которые тоже уже несколько, там, по-моему, лет uh -huh. 10, они как уже в индустрии, то есть они, вот, и я знаю, что они точно снимали с американцами фильмы наши, uh -huh. там, значит, при участии телеканала россия один получается, uh -huh. да, и плюс вот Министерство обороны, то есть там такой бравых. Настя, смотри, ты вот подключилась немного позднее, вот я когда сторис выложила в Инстаграм, знаешь, мне написал мальчик, кадетский класс школы имени Пешкова, и во вторник они идут смотреть этот фильм бесплатно, представляешь? Вот, вот, вот. Ну, супер, потому что я считаю, что вот этот фильм стоит продвигать всеми силами, то есть, да, у нас есть неплохие там картины и сериалы коммерческие, да, которые, mm -hmm. вот, ну, о которых все знают, которые продвигаются там, на стриминговых платформах, и там вот, ну, вы можете рекламу видеть и так далее, mm -hmm. там подобное, этот фильм, он, мне кажется, не настолько разрекламирован почему-то, я не знаю, да, хотя, mm -hmm. ну, трейлер все есть, и трейлер интересный очень, но я считаю, что про него нужно, нужно рассказывать. Я более чем уверена, что найдутся те, кому не понравится, вот сто процентов уверена, потому что это другой канон, и мы привыкшие видеть вот что-то, российское кино, это фу, да, вот, ну, да. Я думаю, что найдут, что сказать на этот фильм. А, Настя, я еще хотела вот сказать, кстати, еще твое мнение спросить. В конце, когда мы с тобой остались в зале, да, был мальчик присутствовал чуть-чуть сзади нас, да, который тоже плакал и который нам сказал вот очень хорошие слова, что это действительно правда, фильм основан на реальных событиях и что это действительно правда. Я хотела тебя спросить, как ты думаешь, вот все же он откуда? Почему мы его вообще не остановили? Не спросили, вот меня сейчас, вот это Ой. мучает. Все очень просто. Мы шли из туалета. <свят> <свят> <свят> да, может быть но вот как ты думаешь все таки я знаешь я потом подумала я потом подумала а вообще не родственник ли он кого-то вот я, <свят> <свят> Вот я что же тебе сказала я думаю что может быть он вообще сын вот именно этого э летчика который погибший потому что ну во первых еще раз говорю он реально плакал то есть это не то что вот это вот мужская скупая слеза который mm -hmm. типа, а вот именно у него был потом он настолько сказал что он знает это все, да, то есть кто может знать, он молодой, он слишком молод, чтобы знать, ну что, он ну, служил, ну окей, но он не попал бы туда в то время, mm -hmm. вот, ну, про которое мы говорим, и плюс еще, э, как бы просто, знаешь, вот у него какое-то было напряжение, чувствовалось, то есть такое ощущение, что вот он получил какое-то некое удовлетворение от того, что э, может быть про отца говорят, там, я не знаю, то есть, ну, либо это вот именно сын, либо кто-то из родственников, там, близких кто-то, mm -hmm. может да, я тоже, тоже так, так подумала, поэтому нам сегодня с тобой просто повезло. Мама, не горюй, да, у меня сегодня и Станислав был в прямом эфире, и Настя вышла в прямой эфир. И, в общем, и вот этого парня мы встретили, я думаю, что тоже не зря. И Настя сегодня была уставшая, но все-таки решила пойти, потому что договорилась со мной. И мы в итоге ну, не пожалели, что потратили столько времени, да, посидели. Вообще, это просто прекрасно. Поэтому все идем смотреть фильм Небо, друзья мои, да, Витнаст? Да, да, идите, смотрите, составляйте свое собственное мнение. Но вот я еще раз повторяюсь: вот как имея отношение к этой профессии, там и режиссеры все-таки, да, ну, я проходила режиссуру, и все-таки актерское мастерство скажу так. С точки зрения режиссера, это вообще идеальный проект. Потому что э, виды, съемка, ну там вообще ни одного лишнего кадра, там вообще ни есть, одного. Есть один, я против есть. Один, один. один кадр, один, ладно. Ну, ну, очень красиво. И то, как они показывают, и вот эту даже авиацию, вот честно, то есть я вообще боюсь летать. Но честно, я полетала после этого фильма. Просто чисто ну, красиво. Да. Красиво. И страшно. И еще что очень вот важный момент, что вот вызывает очень страшную вещь, это, ну, как вот ты наст... понимаешь, что такое война. Вот это, мне кажется, сейчас настолько нужно, потому что, мне кажется, люди забывают уже, что такое. То есть, вот, ну, вот Вторая мировая война была уже довольно-таки далеко, уже некому об этом вот рассказывать, да, и люди начинают забывать. А здесь, когда ты видишь эту ситуацию, как простые парни, которые, по сути, ну, что они служат, да, и тут война. И их туда отправляют. И как там вот э, с ними расправляются, это я не буду рассказывать. Смотрите, удивляйтесь, пишите, что вы думаете. Да, оставляйте комментарии. Вот, честно сказать, я сейчас э, на Ютубе тоже в прямом эфире, да, и ты у меня тут говоришь, я думаю, там потом посмотрю, какой звук, если что, я потом нас вырежу. Но, в принципе, так клёво сегодня все получилось. Поэтому оставляйте ваши комментарии, когда посмотрите этот фильм, а фильм вы идете смотреть уже прямо с... Сегодня планируем, да? Настенька, благодарю тебя за то, что сходила со мной сегодня, была вместе, и мы большие, большие, большие, все молодцы. так что наше кино, оно все, оно скоро порвет весь мир. Точно. Ладно, я тебя тоже благодарю, Ларочка. Все, выхожу тогда. Все, давай. Пока, пока, пока. Я тоже за, за, выключаю. Ага. Добрый вечер, Ларочка. У меня тут этот пошел комментарий. Девушки, какая-то. Добрый вечер, Ларочка. Все, давай. Пока. Я выхожу. Все, ребят, пока-пока. Так, прямой эфир выключаем. Ой, так, закрываем. Завершить видео. Так, ага. А, привет, девушка какая-то. Я уже все завершила. Завершили мой прямой эфир, но рекомендую прямо пойти завтра, послезавтра и посмотреть в кинотеатрах фильм Небо. Вот еще раз порекомендую взять своего молодого человека и сходить. Это нужно обязательно. Фильм вот такой. Наш фильм просто шикарный. Все. Всем пока-пока. Спокойной ночи доброго дня доброго утра и всем счастья и мирного неба над головой я бы вот так вот закончила. все да я уже закончила, но можно будет потом посмотреть я рассказала об этом фильме в самом начале очень много все